при производстве, дознании в процессе предварительного следствия или судебного заседания, прививок и неучет анализа пациента. Дефект диагностики – это ошибочное или же несвоевременное выявление патологического процесса больного на разных этапах оказания. относит необоснованный отказ в госпитализации пациента. К первому звену лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь в госпитальный период, Относятся районные, городские больницы, медсанчасти, некоторые ведомственные лечебно-профилактические учреждения. Основными причинами возникновения дефектов медицинской помощи являются позднее обращение за медицинской помощью, кратковременность за медицинской помощи, Дефекты лечения – это некачественное лечение, которое увеличивает развитие имеющейся уже патологии и приводит к другим и в неблагоприятном медицинской помощи делят на дефекты долгосрочного периода Недостаточный объем обследования, переоценка данных лабораторных и инструментальных методов и консультаций, неоправданная гипердиагностика, поспешность в обследовании пациента, несоблюдение санитарных и норм, недостаток в организации лечебного процесса и другие. Юридическая квалификация врачебных ошибок. Существует три условия для наличия, которые Третье. Эти объективно-неправильные действия способствуют наступлению неприятных последствий, то есть смерти больного или же причинению существенного вреда его здоровью. Медицинский работник не подлежит уголовной ответственности, если он в своей работе руководствует обычной медицинской практикой, Приверенные Для о медицинской помощи Федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации гласит Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями и классифицируется по видам, условиям и форме, форме, форме, форме оказания данной помощи В медицинской помощи относятся первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, высокотехнологичная медицинская помощь Скоро в том числе скорая специализированная медицинской помощь и палеотивная медицинская помощи. Медицинская помощь может оказываться в следующий Неотложная медицинская помощь это медицинская помощь, которая оказывается при внезапных э, острых заболеваниях, состояниях, обострению хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. И плановое. на тот же самый срок. Если ранее были наложены меры дисциплинарного или же общественного взыскания, или же за прогул без сложностных причин. За нарушение трудовой дисциплины администрация имеет право вместо наложения дисциплины.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 производится только по исследованию предложения, восстановлению и направлению доступных судебных спортов. По сутье номер 79 уголовного кодекса проведение стратегии обязательно для установления причин смерти и характера телесных повреждений, для определения психического, психического обвиняемого или. Is Это жуткая история. Эта жуткая история потрясла всех жителей Водкинска. В одном из микрорайонов, почти в центре города, выбросили на мороз новорожденного ребенка. Тело мальчика нашли в мусорном баке. Новорожденного спустя несколько часов обнаружили в мульде коммунальщики. Они сообщили в полицию. По данным следствия, ребенка на улицу выбросил супруг подозреваемый. Это зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Мужчина попал в объектив. Вот с этой камеры она установлена на здании социальной гостиницы для бездомных рядом с местом, где нашли ребенка. Заведующая гостиницы рассказывает – в тот же вечер правоохранители начали пересматривать записи. Просматривали камеры за три дня. То есть вот именно вот от того момента, как у нас первый раз вычистили эти мульды, и когда приехали они второй раз обчистить мульды. Все полностью просматривали. От и до записывали, во сколько, кто, когда, как я понимаю, выходил, выносил мусор. С помощью видеозаписи следователям удалось определить круг лиц, которые в тот день подходили к бакам. Затем полицейские начали поквартирный обход соседних домов. В итоге в списке тех, кто мог быть причастен к делу, оказались 200 человек. Точку в расследовании поставила генетическая экспертиза. Через нее прошли все женщины, попавшие в перечень. Изъятие образцов для сравнительного исследования, именно букального эпителия, в рамках расследования данного уголовного дела, осуществлялось с помощью данного специального средства. Букальные петели содержат следы э, генотипа, ну, ДНК, и, соответственно, можно установить непосредственное родство. Матерью выброшенного в мусор мальчика оказалась 36-летняя жительница Воткинска, помощник воспитателя одного из детсадов, уже имеющая трех детей. Она сразу призналась в содеянном, а на допросе рассказала, что о четвертой беременности узнала слишком поздно и не стала обращаться в женскую консультацию. Ребенка родила дома. После чего, поняв, что он э, является живым, э, значит, совершил его убийство. Каким образом? Э, значит, ввела ему два пальца в рот э, и дождалась, пока он задохнется. Она сообщила своему мужу, что с, э, у нее произведен э, выкидыш. То есть она ему не сказала, что она родила, ему, родила живого ребенка. Именно поэтому, уточняют в Воткинском следственном отделе, супруг подозреваемый пока проходит по делу не как соучастник, а как свидетель. Сейчас женщина под подпиской о невыезде. Дело расследуется по статье убийства матерью новорожденного ребенка». Следствию еще предстоит проверить многодетную мать на вменяемость. Суд медэкспертиза установила, малыш появился на свет живым и доношенным. Человека. на жизнь, на свободу и на Похищение подразумевает тайный захват человека и его и социальной среды. При этом противоправные действия часто совершаются при помощи охмана. Практически ежедневно сотрудники полиции регистрируют заявления о пропавших людей. Довольно часто граждане с возвращаются домой, однако иногда в отношении пропавших субъектов совершаются противоправные действия. Статистика похищения. Коллеги и присяжные заседатели Иванова Ивана Ивановича признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и 3 месяца а, в колонии сроком режима. А на этом судебное заседание объявляется закрытым. Людей. Спасибо за внимание. Итак, мы представляем вашему вниманию экономические, моральные и юридические аспекты. которая заказывает моральную и ангелогую сторону жизни общества, и это астаназия. Астаназия — это практика прекращения жизни человека, которая страдает назначением заболеваний. И испытывает в детстве это положение невыносимые страдания. все-таки происходит, происходит по согласию человека. Эвтаназия подразумевает собой это разновидность добровольного или предупредительной эвтаназии, когда смерть вызывает применение какого-либо препарата, который впоследствии вызывает практически мгновенную смерть. А пассивная эвтаназия подразумевает собой отказ пациента от медицины